В беззлобленности святой Царство Божие для отверженных Для испачканных клеветов. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире беседы о православии в начале было слово. Меня зовут Евгения. 14 марта Русская Православная Церковь отмечает память преподобно-мученицы Евдокии. Сегодня я познакомлю вас с житием этой удивительной святой. Во время правления императора Трояна в городе Илиополе в области Финикии что по соседству с Иудеей, жила девушка Евдокия. Славилась она необыкновенной красотой. Красота – это дар Божий. Подобно господину из притча о талантах, Бог любой дар дает человеку взаймы и после требует отчета, как он распорядился им. Если человек приумножил данный ему талант, употребил его на служение людям, творил добрые дела – то ждет такого человека на небесах достойная награда. А если закопал свой талант в землю, растратил его в делах злых, богопротивных, то будет он вернут в тьму кромешную, на вечную муку. Евдокия, не знавшая истинного Бога, считала, что красота ей досталась от природы, и она вольна распоряжаться ею, как вздумается». Свою красоту она использовала для того, чтобы получать как можно больше наслаждений и удовольствий, полагая, что выше их ничего нет на свете. Привлекаемая слухами о необыкновенной красавице, в Иллиополь съезжались падкие на грех молодые люди и состоятельные мужи, которые несли с собой золото, серебро, дорогие украшения, не принято было являться к Евдокии с пустыми руками. Чтобы добиться благосклонности красавицы, безрассудные юноши не жалели отцовского наследства. Чиновники на императорской службе предавались казнокрасству мошенничеству, попадали под суд, но продолжали свою. Со временем Евдокия стала несметно богата. Иногда, как бы очнувшись от сна, она раздавала бедным милостыню, одевала ногих, кормила голодных, но благие порывы гасли, как свеча, задутая ветром, и вихрь удовольствий снова увлекал ее к делам греховным и порочным. Так, сама того не понимая, приближалась Хевдокия к, к погибели. Еще немного, и стала бы несчастная добыча дьявола, но Господь, Подобно пастырю, спешащему на помощь погибающей овце, протянул ей свою спасительную руку. Возвращаясь из дальнего путешествия в свою обитель, под вечер в Элиополь пришел инок Герман. Отдохнув после трудной дороги, он по своему монашескому обыкновению поднялся за полночь для пения псалмов и молитв. Окно бедной хижины, где нашел приют Герман, выходила во двор роскошного дворца Евдокии. Стекол в окнах домов тогда не было. Летом на ночь окошки закрывались легкой занавеской. Евдокии в эту ночь не спалось. В раздумье возлежала она на богатом ложе, усланном мягкими леопардовыми шкурами. Жизнь ее, проходившая в непрерывных пирах и увеселениях, с недавнего времени начала тяготить ее поселив в душе тоскливую пустоту. Может быть, есть иная жизнь? Но у кого узнать о ней? Евдокий почутился чей-то голос. Поднявшись с ложа, она подошла к окну, отодвинула узорчатую занавес. Какие же сладкие и страшные слова произносил незримый чтец. Одни сулили блаженство в обителях райских, вечную радость от пребывания в свете Божьем. Другие предрекали невыносимые муки нераскаянным грешникам, вечные страдания в неугасимом адском огне. Слушая голос неведомого чтеца, Евдокия вспоминала себя чистой и непорочной девочкой. И то нежно умилялась душой, то горько скорбела о своей теперешней жизни. Когда рассвело и по дому заходили слуги, девушка отошла от окна и велела позвать к ней того, чей голос она слышала. «Кто ты?» — спросила она Германа. Едва тот вошел в комнату. «Откуда?» — умоляю, не скрывает меня ничего. «Где ты живешь? В кого веруешь?» «Я всю ночь слушала, что ты читал, и душа моя трепещет. Никогда я не слыхала ни о райском блаженстве, ни о страшном суде. Но если правда, что грешники в загробной жизни будут преданы огню, кто же тогда может спастись?» «Меня особенно смущают наказания» которые ожидают на суде Божьем богатых. За что же они будут казнены столь жестоко? Ваш Бог ненавидит богатых? Нет, отвечал Герман. Наш Бог одинаково милосерден и любвеобилен к богатым и к бедным. Он порицает только неправедное приобретение богатства, когда богатством пользуется для дел греховных и злых. Скажи, от кого ты получила свое богатство? Евдокия стыдливо покраснела, но набралась решимости и сказала, каким образом она разбогатела. «Ну разве не зачтется мне, что я помогала беднякам, вдовам, сиротам?» «Я расскажу тебе притчу. Некий разбойник ограбил и убил богатого купца. Когда, совершив злодеяние, он шел с мешком золота за плечом, нищий попросил у него милостыню. Разбойник той самой рукой, на которой еще не высохла кровь купца», Отсыпал нищему дюжину золотых. Зачтется это ему на страшном суде? Ведь он сделал доброе дело. Но может ли крупица добра перевесить гуру злых дел? Назовется ли добрым древо, которое не перестает плодоносить пороком? Назовется ли чистым человек, который омоет лишь мизинец, А все тело оставит в грязи? Евдокия содрогалась душой, внимая суровым словам инока. Разбойник и тревозла, зла, ведь это была она. Хорошо, сказала Евдокия, я тотчас прикажу рабам нагрузить ослов сокровищами из моих кладовых, и отведу их к твоему Богу. Пусть он примет этот дар и даст мне спасение. Господу не нужны твое золото и драгоценности, покачал головой Герман. На земле и так все принадлежит ему. Дороже всех земных сокровищ чистое сердце человека. Господь не требует многого. Он говорит грешнику, «Сын мой, отдай мне твое сердце. Решай, хочешь ли быть спасенной без богатства и получить жизнь вечную, или с богатством жестоко мучиться в адском огне?» Конечно, лучше получить вечную жизнь, но как это сделать? «Для начала переоденься в простые одежды и проведи в уединенной горнице семь дней». Молись со слезами Господу, исповедуя грехи. Постись и моли Господа Иисуса Христа наставить тебя, как ты должна жить, чтобы угодить Ему. Блаженный Герман осенил Евдокию крестным знаменем и на время расстался с ним. Она крикнула служанку. Запри накрепко большие ворота и никого не впускай ко мне, приказывала она. Говори всем, Хозяйка уехала в отдаленное имение и будет только через семь дней. Если придет флора, если заябится филострат, если, пожалуй, даже сам наместник, никаких исключений, меня нет дома. И не носите мне никаких кушаний. Госпожа, всплеснула руками служанка, ты не будешь есть целых семь дней? Да, я так решила. Служанка испуганно взглянула на Евдокию. Впервые она видела свою беззаботную и смешливую госпожу, такой серьезной и строгой. Исполни все в точности, как я сказала. Евдокия вошла в свое опочивание и задвинула за собой засов. Вскоре горожане на рынке и площадях, в банях и цирке наперебой толковали о том, почему во дворце Евдокии царит необычная тишина. Раньше вечера не проходило без веселья и шума. В окнах допоздна сверкали огни, слышалась музыка, а нынче уже седьмой день на исходе, но дворец словно вымер. В конце недели ко дворцу пришел человек в монашеском плаще, это был инок Герман. Евдокия радушно приняла его и поведала, что сегодня ночью, когда крестообразно распростевшись на земле, она молилась и плакала о грехах своих, ее сиял великий свет». Будто в комнате взошло солнце. Свет исходил от стоявшего в комнате юноши в одеждах белее снега. Он подал ей правую руку и повел на небо. Там этот свет, который был ярче солнечного, но не жег, а наполнял душу неизъяснимым счастьем, был повсюду. И много на небесах было светлых людей, приветствовавших ее как сестру. Юноша повел было ее к этим людям но дорогу ему загородило черное, как сажа, чудовище. Какая несправедливость, протянув мохнатые когтистые лапы, рычала оно. Разве место здесь этой блудницы? Всю землю она осквернила грехами и развратила своей мерзостью. Я добывал для нее любовников из числа знаменитых и богатейших. Я был уверен, что она навеки моя, но все пошло прахом. Почему же архистратик Михаил ты так поступаешь со мной. Я не низвергнут с неба за одно неповиновение, а ты отъявленную грешницу вводишь в Царство Небесное. Так угодно Богу, послышался громовой голос. Да будет известно всем, любой покаявшийся грешник будет принят на лоно, на лоно Авраама. С благоговением слушал Герман рассказ Евдокии. Редко кто из святых угодников великих молитвенников, удостаивался чести при жизни лицезреть райский сад. А Евдокия была введена в него. Это ли не знак ее избранничества? Теперь, сказал он, не дай пропасть благому началу, доведи его до конца. Раздай нищим свое временное имущество, отвлеки ум от прелести мира, освободи себя от печали греховной. Приняв святое крещение, Евдокия просила епископа Илиополя взять ее сокровище и раздать нищим и убогим. А сокровища ее действительно были велики. Ларцы с золотом, серебром и драгоценными камнями, сундуки с золотой и серебряной посудой, шелками и льняными одеждами, шкатулки с документами на владение землями и лесами. После того как Евдокия обнищала Христа ради, и не осталось у нее ни гроша за душой, а в сердце поселилось смирение, честной Герман отвел ее в женский монастырь, где постриг в инокине. Дорогие братья и сестры, в следующей программе я расскажу, как это... Евдокия приняла мученическую кончину и стала в результате святой. Пусть виски сединою тронуты Белым саваном стала боль Царство Божие для непонятых Для деливших с изгоем соль Для глухих к восхвалению.